Итак, друзья, ну вот это вот у нас свиночка. Давайте посмотрим. 30 дней поросенку. Это гибрид во втором поколении. Значит, мать у него, альбинос, крупная белая. Альбинос это черный, черного цвета, значит, хрюшка. А отец, ну там Петя, на видеоролике есть, петрен. Французский петрен, помесь с немецким дюрком. Вот на выходе получается вот такая вот беконная порода. Она, значит, половина похожа на мать, половина похожа на отца. Сейчас взвесим его. Оп. А где? А, вон они. Вот. Я еще легко оделся, не орут они. Свиночки тяжелее, чем мне так кажется. Да. Ну вот, друзья, мы тут с вами видим 10 килограмм, 440 грамм. Это вес э, свиночки. Вы там поймете, почему-то интересно. Больше свиночек. Я выбрал одну из таких средних, почти самую крупную, короче, выбрал. Что уж греха Значит, 10 килограмм, 400 грамм свиночки, вы там поймете, тяжелее. Вот вам результат наглядный. Там было 8 килограмм э, в 30 дней Поросята, естественно, разного возраста Вернее, возраста одного Но по, по группам Допустим, если 10 поросят Будет из них 5 покрупнее 5 чуть-чуть поменьше И так далее Но это разница несущественная в 30 дней И догоняют они друг друга по массе тела очень быстро Ну меня все